Альтера была приобретена машина Hyundai Creta. спасибо менеджерам этой компании, особенно Андрею большое спасибо, которые подобрали машину, подходящую по сумме по комплектации, остались очень довольны, что сказать, хороший салон, удобный, приятный, по-домашнему уютный, по-домашний персонал, спасибо большое.